как проходит лечение циклических мастодений или болей в молочных железах. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете все самое важное о боли в груди. Пожалуйста, досмотрите видео до конца, чтобы получить памятку для самообследования молочной железы. Для исключения или подтверждения патологических изменений в молочных железах используются различные лабораторные инструментальные методы, включающие в себя ультразвуковое исследование молочных желез, маммографическое исследование, позволяющее выявить даже небольших размерах опухоли молочных желез, лабораторные исследования по показаниям возможно взятие биопсии с цитологическим исследованием или трепан биопсии с гистологическим исследованием, исследованием онкомаркеров Си 15 3 и раковоэмбрионального антигена, Но ну, это в данном случае применительно к молочным железам, также иммуногистехимическое исследования, фиш-тесты. В сложных диагностических случаях используется дополнительно компьютерная томография молочных желез, магнитно-резонансная томография, радиоимпедансная маммография. Ну и другие дополнительные методы. Небольшой комический случай, если можно, вам расскажу, может быть повеселее. Приходит пациентка к мамологу и говорит, есть боль в правой молочной железе. Доктор требует осмотра левой молочной железы. Нет, говорит, я пришла к правостороннему мамологу. Все эти исследования необходимы нам для того, чтобы мы нашли причину появления боли в молочных железах. Они могут быть с органическим поражением ткани грудных желез у женщин, а может быть связаны с дисгормональными изменениями или симптоматическими изменениями. Дисгормональные изменения для этого дополнительно исследуются гормоны репродукции, фолликулостимулирующие гормоны, лютоинизирующие гормон, прогестерон, тестостерон, лютеинизирующий гормон, гормоны, гормонов щитовидной железы и другие. При обнаружении отклонения от нормы назначается гормонотерапия, направленная на коррекцию дисбаланса эстрогенов, гистогенов. Практически это прием тех же самых комбинированных оральных контрацептивов. При обнаружении изменений в структуре молочных желез, обнаружении опухлевидных образований молочных желез проводится по показаниям хирургическая коррекция, удаление, нуклеация, секторальная резекция при злокаченных образованиях, выполнение мастоктомии при необходимости комбинированного лечения. Различает несколько видов боли в молочных железах. Это циклическая боль. Циклическая боль связана с менструальным циклом, чаще всего возникает во второй половине менструального цикла проходят с началом менструации или сразу после них. Циклическая боль не связана с поражением ткани самой молочной железы, а циклическая боль или симптоматическая связана с органическим поражением ткани молочной железы, наличием или подтверждением доброкачественных образований в ткани молочной железы, воспалительных заболеваний, маститы и прочее и злокачественных образований молочных желез. Также есть третий вариант – ложная мастодиния, которая не связана с органическими или функциональными изменениями в ткани молочных желез. Она не связана с менструациями, она связана с нарушением в работе других органов и, или других систем. Она также проходит не циклично. Но еще раз повторюсь, связано с другими органами, с другими системами. Чаще всего это бывает при распространенных остеохондрозах позвоночника, с редакционной болью, так называемой ложной болью, которая имитирует заболевания молочных желез. С патологией суставов, с заболеванием сердечно-сосудистой системы, легочной системы. Поэтому в различные ситуации используются консультации специалистов для выявления и постановки правильного диагноза. Таким образом, существует три вида мастодении, масталгии, более молочных железах. Это циклическая мастодения, масталгия, ациклическая мастодения и ложная, или так называемая радиационная мастодении. Лечение циклическое, это, естественно, связано с органическим поражением ткани молочных желез, устранение причин по показаниям хирургическое лечение, это малоинвазивные пункции кист, склерозирование кист, это секторальная резекция, также удаление по показаниям кист молочных желез, доброкачественных опухолей молочных желез, фиброденом и других заболеваний, диагноз, а также более расширенные операции при злокачественных заболеваниях молочных желез. Как проходит лечение циклических мастогений или болей в молочных железах? Если это связано при обследовании с нарушением гормонального статуса, нарушением гормонов репродукции, то производится коррекция этих нарушений, назначается гормонотерапия состоящая из различных препаратов, седативных препаратов, анаргетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, диуретиков. В этот период большое значение имеет здоровый образ жизни, регулярный сон, отдых, лечение ложной мастопатии, мастодемии, ложной боли молочной железы. В зависимости от органа, дающий иррадиционную боль в ткани молочной железы, занимаются узкие специалисты, непосредственно занимающиеся лечением данных органов и систем. Это кардиологи, невропатологи, остеопаты и так далее. Если вы считаете, что вы обнаружили у себя какие-то изменения или отклонения в молочных железах, или с момента последнего исследования появились какие-то отклонения в настоящем состоянии, неотлагательно и немедленно обратитесь к врачу. Чем раньше обнаружена болезнь, тем успешнее лечение. Помните, молочная железа – это символ женской красоты и здоровья. У специалистов Альфа-центра здоровья накоплен большой опыт для обследования и диагностики заболеваний молочной железы.